Всем привет! Нас уже 115, спасибо большое, вас много! Всем приятного аппетита, а мы приступаем! И это вторая часть, как заработать рабуксы, ну и первый способ. И это продавить шортс, он стоит 10 рабуксов, но ты можешь заработать в 100 раз больше. И это способ очень хороший, но ну может твой сердце не залетит и никто не купит. Ну и второй способ. И это продавать геймпас или создать свой плейс или зайты в плейсдоне и стоят и АПК или клянчать. Ну и это только два способа заработать Rebox и будет кричать Всем удачи и всем пока.